Высадили нас на какой-то дороге 35,8. Вы все знаете, я правильно понял, да? Но no, но! No. <реклама> <реклама> Полита! <реклама> а? Он сразу такой говорит: а да, Russian, Russian, Russian, Ты rushen. <реклама> <чё? реклама> ёлки пок Ребята, доброе утро всем. Готово, готовы. готовы. Мы готовы. Мы что решили? Мы сейчас поедем, знаете, куда? Поедем на автостанцию, да, едем на моцки. И посмотрим, есть ли билеты до Пхукета и Самуи, то есть там через паром, мы движемся на автобусе, та-та-та-та, тата, часов 5-6 это занимает. Если есть билет, если есть автобусы, возьмем автобус. Если нет, то машина. Найдем просто машину, пойдем на тачку. Так что сейчас вам что-то интересное покажем, да? Ты что, ты сколько долларов? 42 долларов, да? Да, долларов. Побольше, 50 долларов, да? 50 долларов, ребята, а один билет на самолет стоит 100 долларов, то есть 200 отдали бы, а тут 50 отдаем, правильно? Угу. Точно говоря, я думала, что мы не уедем. Да? На басике, да. У нас вариантов много запасных, у нас есть байк, но ну, это самый крайний, конечно, страшный Ты вариант, чего? почти невозможный, да. Ну, учитывая, что у нас завтра экскурсия уже забронированы. И там папа поедет, и Максим поедет, мы не можем их никак подвезти, нам надо точно быть. Они все собираются, нас не хватает. И они уже оплачены, уже там все. Поэтому нам по-любому надо быть и хочешь, не хочет. Мы бы тогда машину бы взяли, да? Нашли бы машину. Ну, кстати, вот часто-часто мне приходят сообщения в личный, в личный кабинет на госуслугах, а что там с масками, а как там проблемы, там, наверное, шугают? Не, ребят, никто не шугает, вы они сами были любые из маски, поскольку ты надел, я думаю, они подумали, ну ладно, что, блядь, какие-то боящиеся коронавируса ребята, давайте мы наденем, да. А вообще нет, понятно, что в сетевых большой магазин найдешь тебе сделать замечание. Так маленькие конторки, какие-то кафе, рестораны, никто ничего тебе не скажет. И по улице тоже можно ходить без маски, хотя не знаю, по закону. Не, не аккуратно. Штраф 20 тысяч аккуратно. бат, если вдруг кто-то придерется. Да. Ну вообще, да да, да. да, да. Вообще предусмотрен, что вроде как за это, но типа туристы вроде не шугают, да? Ага. Но ну, если захотят, зашугают. Ну если да, то знаешь, 50 на 50. Да. Везет, не Кстати, вдвоем, да, по закону, если ты едешь вдвоем, два человека в машине, да. то ты должен маску надо. Если есть на мотоцикле, да, ты должен под тоже маску под даже full face. Да, да. Халап, то есть просто. они тебе сним... снимают шлем и смотрят на тебя, ну, либо открываешь и смотрят по и Ну, вроде нет такого, не кошмар. Мы сегодня, кстати, взяли на самолет билет и бродня прошла. Смотрим утром. Ну, вот, вот, вот, вот, написано мне на почте. Общем, ребят, смотрите, такое классное заведение, Юля нашла, как-то нашла. Как-то нашла, а, да. Место. Знаешь, да. В общем, смотрите, какой кайф. Огромный, огромный пост. Это просто, это салатик, салатик. что ли, был? Но он горячий какой-то. Салатик. Или это мы это думали. Называется бол. Очень популярная тема на самом деле. Да. Ну, не на вот это что не знаешь? Вот это понятно, вот это. Баклажаны, кумус, типа древовски. Вот смотрите, грибочки, у нас и семечки, и, и этот... орешки, и сахар. рыбка есть. А вот это, это том ям, ям да? Ну какой-то он такой странный. М -м -м. Как будто не том ям. Классно? Да. Ну, окей, надо что он острый ну да дай да, я вам покажу вот это да, показать серотан, ну, курат о, кох, саму а, следующий окей okay. okay. короче, ребят последний момент, бежим Делать чек Мы думали, что он тот наш корабль туда поехали. Оказалось другой. Сейчас осталось три минуты. Три минуты. Сейчас буду знаешь, что? Да, да, да. Кажется, успеваем, ребята. Ай. Фух. Добежали. Успеваем. Время без трех минут. Да уж, покушали мы. Давайте уже пик-пик делать. сюда да все мы последний вообще ребят смотрите здесь есть даже детская площадка пожалуйста вот здесь угощения какие-то имеются видите сладости можно взять здесь пожалуйста зона зона для загара здесь кайфовать можно вот оттуда мы отошли только сейчас. То есть, получается, он по у вас автобус собирает всех из разных точек. Сюда, довозят, да, Здесь люди пешком заходят, стоят, ну, сидят, что угодно делают. И потом нас уже встретит другой, нормальный, какой-то скоростной. Скоростной хороший автобус, который будет там кормить даже будет. Да, будут останавливаться. Останавливаться, кормить. Ну, короче, где-то 5 часов мы будем ехать. А сколько вообще этот паром стоит здесь отдельно брать? мы на машине, бы сюда приехали? С машины где-то 452. 452, да. Ну че, ребят, мы, кажется, подъезжаем. Где-то вот сейчас на парковке практически. Ожидаем, когда причалим. Не знаю, сколько, -то. час, полтора. А, нет, полтора часа. Сейчас вот час тридцать, в двенадцать выехали. Я поспал так нормально на диванчик. Кайф. Короче, ребята, доехали на этом большом автобусе, чуть поспали, да? Высадили нас на какой-то дороге, и кто куда вообще пошел? То есть у нас человек там 20 в автобусе было, эти... Туда, туда, туда, туда. Не знаю, нас вообще заберут или нет в каком-то... Че за город, пойдем? Одного туда, двоих туда, троих туда. Вам куда? На Пхукет. А, Фэмили Март, Фэмили Март чего это за фигня. Идем к Family Март. Билетики посихонечку исчезают. У нас было там три, да. Один там, или как лепесточек, один там, другой там. Забирают. Че, туда? А, сюда, да. Вот видите, как? Вот так здесь прямо происходит. Короче, ребята, вообще непонятно, когда мы приедем, едем, едем, едем. В общем, сейчас бас-стоп. Бас-стоп. Вот это бас station, чтобы вы понимали. Пойдем посмотрим, что здесь есть. Вот это бас-стейшн. Посмотри, фрукточки есть, видишь? Вроде так уж особо не хочется, да? Но если бы были пельмешки, какой-то суп. Потом яма, да? Вот, свадебный стол такой. Оп. Ребят, вот она жизнь, понимаете, не по каким-то туристическим местам прям всегда. Слоняться, ходить. А вот, вот взять какой-то автобус, на нем ехать. Мы единственное, двое только туристов. Остальные все местные жители. Приехали на какую-то автостанцию, тут у них называется. Я сейчас пошел туалет искать. Во! Все удобства, пожалуйста. О, Жень, привет! Женек, ты как? Короче, ребят, доброе утро! Время сейчас 8 утра, а мы встали сегодня в 5.30, потому что в 5.45 за нами заехал трансфер. И мы сейчас поедем, блин, я еще сплю. В автобусе спал 2 часа, мы все, выбирались в 8 часов. Постарайтесь. поедем, знаете, куда? На Семиланские острова. Можно было на Пхипхи еще поехать, но, говорят, Семиланские это самые крутые. У нас сейчас привезли, так все цивильно, знаете везли сейчас позавтракать говорят ребята позавтракайте всех ждем, остальные я еще всякие машины подъедут потом на какие-то спидботах это большая скоростная лодка с тремя моторами мы ну так короче поедем на ней сейчас пока вот завтракаем будем она уже ударились поэтому смотрите под ноги Ребята, мы приехали на этот остров Сан... как? Саня... Эээ... Симилана, Симилана да. Саня Аллаз это в Америке, в Майами Симилана. Симилана, он сказал, что это переводит переводе 9 да. но... но это 8 остров но это 8 остров, а всего 11 вроде так вот, Там пояснил. Сейчас мы, значит, здесь сходим И он сказал, что у нас время есть до часа То есть полтора часа мы будем просто гулять, веселиться Да, Максим, веселиться будем? Веселиться, особенно по твоему лицу Видно, как ты веселишься В общем, будем сейчас фоткаться, ходить, гулять Все, Симилан Нейшнл Парк Заходим, смотрим Оглядываемся, постоянно. Температуру померь Потому что потом выйдем, померим еще раз Если что-то 36.1, окей 35,8. Вы все знаете, я правильно понял, да? Там был уже? Да? <смех> Душ, уважаемый гости, чуть правее, вон там, где люди моются, иногда он даже работает сегодня, судя по всему, этот день. Вот видите, ребят, все продумано, вот Для мелочей, до всяких нюансов, раз, здесь санитазер налить, да? Чуть -чуть. Все, ноги помыл, вышел, зашел, тоже помыл. А вон там руки можно помыть. Обед, сказали, через 20-30 минут подходите говорит, на обед. Там у нас обед, они там с собой все, какие-то судочки принесли, там всякие. Ладно, мы сейчас пойдем там на камень. Там 500 человек очередь стоит, не знаю, мы ждать, на не будем, чтобы фоткаться. Но как вам не показать? Вам показать надо, правильно? Правильно. Давай, давай, давай, качай. Спасибо. Вот такая вот порция чего-то, сейчас посмотрим, чего -то. Спасибо. Спасибо, савадиха. Вам спасибо. Спасибо. Ты рад? Не слушал, прям рад, но не спасибо. Смотри, вот смотри, я одно желание загадаю, ты наглый, да? ты два получается. А ты знаешь, когда оно будет? Ты знаешь, как такой степень надо я носить? Просто, просто не просили, возьми два желания прямо себя. А, понял. На себя, на, на себя так... возьми два. Ну и что, по-моему, достойная пища, вы что думаете? Вообще класс. По-моему по 10-бальной шкале, ну, больше 7. Больше 7, учитывая, что завтрак был. Не Что это за бульон? Учитывая, что завтрак был где-то на 1 бал, да, где-то? Ой, том ям даже положил. Том ям? Да. Нет, смотри, там одна креветка. Серьезно? Прикольно. Идем по какой-то ерунде. В общем, идем куда-то наверх. Сказали, там есть какая-то местная достопримечательность в виде камня огромного и там надо будет сфоткаться Ты, Ты ч? ёлки ж мне Ты, Ты чё, голову чё? ударил? Вообще бомба, да? Какие здесь бомбовские виды, посмотрите, ребят а? Вон тот желтый наш, катерок Ходили на этот камень, вот, и сейчас купались, наверное, где-то час целого здесь барахтались Сказали, они вот это средняя зона для, для катеров, а крайняя, правая и левая, это для нас Покупались, насладились островом, сейчас поймем какой-то остров следующий Время час, а нас домой вернут только в 7, кажется Еще у нас целых полдня после обеда мы будем кайфовать Все, куда идти? А братишка не будем слушать, куда он нам сказал? Или найдем сами? Прямо, да? Это Короче, какой-то следующий остров. Налево не ходить, прямо ходить, сказал. В какую-то арочку. Вон арочка, во. В нее. И мы придем на какой-то. Другой берег, и там уже будут кафешки всякие. Ну, в общем, посидим, где-то кофейку попьем, ребят. Что-то мы нагулялись уже, столько островов этих посетили. Ну, кайф, конечно. Кайф. Кайф еще в том, что, как они говорят, здесь никто не живет, кроме как, вроде как, персонал обслуживающий какой-то вот здесь иногда тусует. Понимаете? В общем, это более такой, знаете, цивильный островочек. Здесь кафешки, ресторанчики есть тут вот всякие разные. Такие дела, ребята, какие-то летучие мыши вот-вот-вот она полетела, видите? Это называется летучая лисица или как-то ее так они местные называют. Ну вот, ну что, но ну сегодня вот мы собрались, поехали на, на островочек, называется Симилан. Привет, Женька, как? ты? Да. Ну мы хоть приехали. пару слов. Хоть пару мы слов. Приехали на островочек, называется Симилан. Сейчас покажу вам птиц, птиц, голубей. Вон, вон, вон, Хотел, прилетят, вон летят. Максим! Your boyfriend! Макс! Но, но! Макс! Короче, Макса а, жених там есть один. А Макс его обижает, и он уже на других начинает смотреть, да? Да все не хочет отчать, короче. Вот, ребята, если вы на инстаграм мой не подпишетесь, то знаете, что вы не увидите? Я вам сейчас покажу. Смотрите. Вот это вот как можно пропустить? эти танцы вы пропустите, если не подпишетесь. Понятно? Потому что они через 24 часа исчезнут. В общем, ребята, наконец-то, наконец-то мы уже все, улетаем. Ехать, плыть или идти, как угодно. Нам сейчас полтора, кажется, часа. То есть сейчас время 3.30, где-то к пяти часам мы должны быть а на Паристане да? И потом еще часа два, и мы уже на месте, мы уже дома. Примерно такой план, ребят. На самом деле, целый день прям прям совсем достаточно, даже полдня достаточно. Короче, ребят, путешествуйте, просто путешествуйте. Куда бы вас ни звали, какие бы экскурсии не были, это крутая штука. Давайте давайте это делать вместе, хорошо? Ох ты, какие они большие кокосы, 40 бат стоит. Большой, средний 35 маленький совсем 25 Чик-чик, вот так они прям умеют быстро управляться mm -hmm. с ножом. Я бы себе все пальцы уже отрубил. Просто тупо с дерева Нормально. все и продают. Красота. Маленькие ананасики есть вкусно. Ага. Спасибо. Спасибо. фреш? Фреш, да? Да, Фреш. Ага. Окей, окей, окей. 65, right? Да. Yep. Okay. Просто, ребят, едем сейчас на море. Прямо вот рядышком уже осталось. Е ехали, ехали, смотрим. Продают фруктики. Ну, какая красота. С утреца. Взять фруктики и все. Thank you thank you, thank you. thank you. Блин, какие они классные. Все веселые, все счастливые. Ну, супер, ребят, и сам таким же становишься. Даже если вы злой, вы все равно станете добрым. Приезжайте. В общем, приехали в такое красивое местечко на Пхукете. Смотрите, здесь видно все-все-все наши пляжи. И вот, собственно, тот самый главный тусовочный пляж. И Корона, и Патонг, все-все-все, что угодно. Супер красивое современное место. И что удивительно, знаете, все одни русские, одни русские здесь находятся. Мы сюда зашли тоже по каким-то... Рекомендации мои, прям действительно много-много русских. Хотя, наверное, все даже, наверное, все русскоговорящие люди. В общем, заказали покушать, ждем. Кайф! Полита! А? Да, окей, я Я работаю, Я знаю, я знаю, Почему я могу парк здесь? Не важно, я парк или вообще, прикиньте, что, да? Просто наглецы Такой, еще сразу, вот, подходить на машине, к машине Он сразу такой говорит, да, рашен, Russian, Russian, Russian" как-то, знаете, так, типа, пренебрежительно А, он типа, он хочет сейчас под меня, наверное, поджать Скажем же наверное, пофигу. Такой, знаете, на глице. Russian, rushen, типа. Давай, давай. Он только больше ничего не знает. что тебе давай, давай. Такие, блин, беспредельщики. И такой зовет друга, типа, он сейчас они с другом наедут. Я говорю, я а здесь еще час будут стоять, чуваки. Волки, волки, волки. Волки, ну гуляй, чего, вот гуляй. Ну короче, окей. Ну, вроде камеры это немножко поставил на место. И мой маски все сразу надели. Видели? Сразу маски, маски, маски. Маскарад, маскарад, как говорят в Доминикане. Ну, вот и ничего не мешает. Видите, вот так вот раз и развернулся. Все. А поможешь ребят? Не хочу, они, не они не меня хотят зажать, они хотят встать просто типа по очереди туда. Ой, что? Я тут в Москве одела, а вдруг они сейчас на ментов? Да, они никаких ментов не вызывают. А, они поменялись там местами? Нет, они просто хотят встать типа, типа по очереди. Эй! Эй! Где ты идешь? Просто путешествую. Где твои парни? Мой парень в моем hotel. Где? Ah? Е. Yeah? Yeah. Okay, not... <laughs> Он думает, что они... я их испугался, что ли, блин. Просто я постоял, сказал, что все, иди к черту. Зато сами боятся, видите, полицейский пункт вот здесь прям находится. И, естественно, никакая полиция ничего нам ну, за это не сделает. Потому что я уже прошел, прежде чем здесь поставить, и посмотрел, что здесь нет никаких знаков. Все сфоткал. А вот его красивая тачка. Они просто еще знаете, ребят, что сегодня уже закончились новогодние праздники, сегодня, соответственно, ну, никаких, никаких людей, туристов нет, поэтому они тоже немножечко это, сказать, нервные, нервные, чуть-чуть нервные.